Терморегулятор W2030 предназначен для контроля и автоматического поддержания температуры. Терморегулятор W2030 щитового исполнения, то есть предназначен для монтажа на передней панели щитов. Для установки терморегулятора в панели вырезается отверстие, в которое вставляется терморегулятор. Размер отверстия 33 на 70 миллиметров. Терморегулятор может поддерживать температуру от минус 29 до 450 градусов Цельсия с термопарой К-типа, которая идет в комплекте с терморегулятором. Длина термопары 1 метр. Указанная температура 450 градусов не является предельной. Термопара может измерять и большую температуру, но при превышении температуры 450 градусов Сокращается срок службы термопары. Если установить термопару К-типа, которая рассчитана на 1200 градусов Цельсия, то терморегулятор W2030 сможет длительное время поддерживать температуру до 999 градусов Цельсия. На тыльной стороне терморегулятора есть четыре пары клемм. В клеммы с надписью минус «-К плюс» установлена термопара К-типа. Если перебит провод термопары, то на дисплее начали мигать 3N, и терморегулятор будет издавать звуковой сигнал. Если температура на датчике растет, а на дисплее уменьшается, то значит перепутали полярность датчика. Питание терморегулятора 220 вольт переменного тока. Фазный и нулевой провод подключается в клеммы с надписью ВЦЦ. В какую клемму подключить фазный провод, а в какую нулевую не имеет значения. Клеммы OUT Это клеммы, которые включают и выключают нагрузку. Терморегулятор W2030 ролейного типа. То есть при достижении заданной температуры замыкает или размыкает нагрузку как обычный выключатель. Клеммы нормально разомкнуты и гальванически развязаны от питающего напряжения 220 в Коммутирует нагрузку руле, которые вы видите на экране. Клемы ICE это клеммы, которые включают и выключают аварийную сигнализацию. Клеммы нормально разомкнуты и гальванически развязаны от питающего напряжения 220 в Коммутирует нагрузку руле, которое вы видите на экране. Для долговременной работы Нагрузку на реле больше 1 кВт не подавайте. Схему подключения терморегулятора вы видите на экране.